Синего моря за черной скалой, Вдали от домов и машин. Был берег пустой, мы там были с тобой, Там слились в одну две души. Над берегом тем так сияла луна, Ах так ей нигде не сиять. Но скромно за гору скрывалась она, Чтоб мог ты меня целовать. Но все всегда проходит. Это только волны бьют С вечной юной страстью И себя им не жалко А любовь человечья находит В теплых домах приют И ноет гитара Как будто шарманка А там и бушевала волна Но нас не пугала ничуть и шторм повторял нашей страсти слова, и пеной кидался на грудь. На берег тут я не приду никогда, там нынче шикарный отель. Цветочки на клумбах, в фонтане вода, в заборе железная дверь. Но все всегда проходит, это только волны бьют.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 как будто шарманка